Биография героев замка Застигнутая штормом в открытом море, Аделаида потерпела крушение у берегов Вари, земли снежных эльфов. Она обучалась у них около 20 лет, а когда вернулась в Эрафию, обнаружила, что с момента ее исчезновения не прошло ни года. Раньше Адела использовала свои умения только до боя. Когда ей не удавалось убедить командира избежать сражения, она благословляла отряды, вступающие в битву. Сейчас она командует гарнизоном белого камня. Беатрис была гордостью отряда эрофийских разведчиков, мало чем уступающих следопытам эльфов. Таланты девушки заметила сама Катерина, и теперь Беатрис уже генерал армии. Впрочем, своих прежних навыков она не растеряла, и все так же остается одной из лучших в разведчицком деле. Когда Валеска начала служить в эрофийской армии, она уже была знаменитым стрелком. Сейчас она не только командует своими собственными подразделениями, но и лично тренирует войска лучников. До вторжения криганов Инхам содержал скромный монастырь. Когда началась война, он и его монахи тут же стали служить Рафийской короне. Раньше до того, как Кайтлин поручили командование, некоторые думали, что она находится во власти злых духов. Несмотря на эти утверждения, пока она была в рядах церкви, пожертвования в пользу ее церкви были самыми высокими. В молодости Кадберт играл с темными искусствами, но когда его жена умерла из-за его заклинания, произнесенного неправильно, он обратился в сторону добра и больше никогда не оглядывался. Его понимание темных сторон магии дало ему возможности, недоступные другим. Как правящая королева Эрафии, Катерина продолжает войну за свои границы и пытается восстановить мир, построенный ее отцом. Однако поддержка ее людей ослабевает по мере того, как страна устает от постоянных войн. После убийства короля Николаса Грифанхарта, Генерал Морган Кендал временно занял место на троне. История запомнит его как единственного правителя Арафии, позволившего врагу захватить столицу Стедвик. Кристиан всегда был больше бродягой, чем рыцарем. Он побывал почти во всех уголках Энрота, прежде чем окончательно пойти на службу в Арафийскую армию. Хотя он очень любопытен и немного мечтателен, его умение вести бой боятся повсюду. Лоэнс всегда считал, что физическое насилие не требуется там, где можно применить правильную магию и молитвы. Удивительно, что это всегда срабатывало, и сейчас он считается одним из самых удачливых, хотя и несговорчивых лидеров. Некоторые поговаривали, что отъезд лорда Хаарта из Энрота произошел из-за его связи с культом Некромантии. Но его служба Корони Арафии была так же безупречна, как и его служение Роланду Айронфисту до да за наследство. В первые годы служба Арина его обучал один из лучших тактиков эрафии искусству вести осаду. Все артиллеристы, которыми он командовал, очень быстро обучались попадать в объекты, находящиеся за прикрытием. Рион работал полевым медиком в эрафийской армии. Но когда его командир погиб в сражении с ордами Криганов, он доказал, что может принять командование на себя. Рион смог сдерживать натиск неприятеля до тех пор, пока не подошло подкрепление. Недавно освобожденный от Криганов, Роланд почтительно служит генералом эрафских войск под началом своей жены Катерины. Вскоре эти войны кончатся, и он и его Катерина вернутся в Энрот. Однако они оба должны решить судьбу эрафийского трона. Саня всегда все схватывала на лету, быстро обгоняла других студентов, особенно после того, как она вступила в церковь. Кажется, что ей от природы дана возможность запоминать заклинания, просто наблюдая за тем, как их произносят другие. Сильвия несколько лет была пиратом на Регне пока не поняла, что жизнь пирата не для нее. Она нашла для себя новую жизнь в войсках Эрафии и теперь служит в береговой охране, отбивая нападения тех же пиратов, с которыми она когда-то плавала. Следуя примеру королевы Екатерины, Сорша вступает в ряды эрафийской армии и быстро доказывает всем, что она настоящий мастер боя на мечах. Вскоре после вступления в Эрафию Криганов она получает солдат под свою команду. Сэр Кристиан – женоподобный мальчик. Его отец отдал все, чтобы он стал одним из самых великих и могущественных военных лордов. Как правило выдержанный, сэр Мюлих подвержен спазматическим вспышкам неконтролируемой ярости, что заставляло его подчиненных работать быстрее. Сирис очень быстро продвигается по служебной лестнице в эрофийской кавалерии. Это происходит не только потому, что она прекрасная наездница, но и благодаря ее безошибочной интуиции в том, что касается боевой тактики. Она никогда не теряет присутствие духа. Прапрадед Эдрика был первым человеком в Эрафии, которому удалось приручить выдрессировать дикого грифона. Сейчас семье Эдрика принадлежит самая большая в Эрафии ферма, на которой выводят грифонов для армии короля.